и должности мировых Ницельисты в данном законодательстве о современном ресурсе называется 189, 1695, 1695, 1695, 1695, 1695, 1695, 1695, 1695, 1695, 1695, 1695, 1695, 1695, 1695, 1695, 1695, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 1795, 179 они теперь на рассмотрение дела На основании я не работаю вверх, отказать вы уволены, товарищ судья. Вы даже не доказали, что вы судья. Все, мы собираем вещи уходим. Судебное заседание заканчивается. Оно закан... закончилось. Вы не судья. Мы вас уволили. Вас гражданин уволил. Так, прошу всех покинуть судебное заседание. Я Ваша печать фальшивая. О ГРН нет, нету и нету. Это противоречит госту же вашему Российской Федерации. Р ну 51 5011. Это помещение принадлежит СССР. Товарищескому суду СССР. Так что, так что вы уволены, товарищ судья. До свидания. Пишите письма Путину. Он вообще-то не президент, потому что он тоже гражданин СССР. Его будет уже судить военный трибунал. Вы знаете, что ему поступило предложение? Вот товарища Тараски на назначение вот премьер-министром РСФСР в составе СССР. Вы знаете? Он пока думает. Но скоро он, возможно, будет для того, чтобы у него было вот это на военном трибунале СССР, он будет премьер-министром РСФСР. В составе СССР. А Российская Федерация, ваше все, загнется скоро. Вам интересно? Вам будет интересно, когда, когда вас будет судить военный трибунал по статье 64 «Измена Родины». Все, до свидания, всего хорошего, доброго настроения. А это что за дело образования? А где суд? А где суд эта табличка? Так, так дайте я сниму ее.